Доброе время суток, уважаемые друзья! В представленном видеоролике вам предложено рассмотреть оригинальную идею заработка в интернете и название всему явлению «Вертушка Гришина». Вертушка – это новый уникальный инструмент для быстрого построения команды и заработка криптовалюты биткоин. Вертушка – это не сетевая компания и не проект. «Вертушка» – это идея, воплощенная на платформе Bitcoin Степ» площадки «Старт», администратором и автором которой является Виталий Коновал. Идея «Вертушки» принадлежит партнеру компании Михаилу Гришину, и суть ее – достижение позитивного результата каждым участником, используя командный рычаг. Таким образом, здесь нет спонсоров, нет лично приглашенных, нет обязательных условий личного приглашения, а мотивация простроена таким образом, что каждый участник сам, без принуждения, готов популяризировать эту идею. В классическом варианте каждый соискатель на сумму дохода в 0.096 BTC при регистрации на площадке, получает двухуровневый статус, во главе которого и стоит. Условием для получения денег является личное привлечение четырех партнеров. И это будет его первый уровень, который также привлекут по четыре партнера, и это будет его второй уровень. Статус закрывается. И при обеспечении входа с суммой 0.206 биткоина соискатель получает в 16 раз больше, то есть оговоренную сумму в 0.096 BTC. Не секрет, что для большинства желающих зарабатывать такие деньги в интернете эта задача не выполнена. А чем же так привлекательна наша вертушка? А те, что на получение дохода вас выводят все участники команды. Все участники команды вас одного выводят на доход. Начало было положено вдохновителем идеи Михаилом Гришином при поддержке 20 его верных партнеров. Его статус номер один закрылся и начислена заветная сумма. А теперь внимание! В благодарность за помощь регистрируется первый подарочный аккаунт, оплаченный счастливым обладателем дохода. Идея в том, чтобы закрыть этот аккаунт из 20 мест усилиями всех участников. Неоспоримо легче справиться с этой задачей, не правда ли? По закрытию подарочного статуса Полученные деньги идут на регистрацию повторных аккаунтов 16 первоочередников на втором уровне под следующим кандидатом на доход. В итоге все получают по второму бесплатному месту, выводя таким образом друг друга на выплаты. Регистрация и заполнение статуса идет строго по схеме не выходя за рамки площадки старт. Верхние, получив деньги, всегда уходят вниз, слева направо и занимают места в автоматическом режиме. Регистрация всегда идет по единой ссылке. Таким образом, вертушка крутится бесконечно. Уходя на следующий круг, каждый партнер получает положенный доход строго после 16 счастливчиков. И ресурс на закрытие статуса каждый партнер черпает из подарочных мест, которые закрываются всей командой. Скорость получения выплат зависит прямо пропорционально от скорости закрытия подарочных мест. Вся команда работает только на подарочные статусы, а значит с ростом количества участников Скорость выхода на деньги каждого из вас будет только расти. Наши преимущества. Высокая мотивация на привлечение к нашему сообществу новых участников. С ростом сообщества скорость выхода на доход всех участников увеличивается. Получение подарочных бесплатных аккаунтов и покупка дополнительных двух мест, которые уходят вниз, также придают скорость. Вышло 10, зашло 30. Нет надобности заниматься приглашениями и уговорами. На вас работает реклама и результат. Ежедневные брифинги в скайп-чатах, на которых вы получаете более расширенную информацию и ответы на все волнующие вас вопросы. После принятия решения, регистрации и оплаты вашего личного аккаунта вы становитесь полноправным членом Сообщества деловых партнеров, нашего криптосообщества. Вам предоставляется обучение. В нашей вертушке все работают на одного. И каждого из вас, повторюсь, все работают на каждого из вас. На каждого из вас работают все, и на себя в том числе. Вертушка используется как самостоятельный инструмент для получения постоянного дохода в биткоина, а также как трамплин для построения своей структуры и расширения бизнеса, а именно – Перетекание на платформу степиум, где работа ведется в эфире. Главное преимущество – тесное и взаимовыгодное сотрудничество в команде. Отбор качественных партнеров для дальнейшего совместного преуспевания в жизни. Нет команды – нет дохода. Резюме. Автор краудфандинговых платформ Bitcoin Step и степиум – предоставляющих заработки P2P Виталий Коновалов, приложил немало сил и умений для создания гениальных компенсационных планов. Наша вертушка лишь запустила колесо фортуны, вдохнув душу благодеяния в командную работу на площадке «Старт» и платформу «Платформа Питковской С целью объединения людей, уставших терять деньги в интернете, строить в одиночку структуры в МЛМ-компании и приходить в ступор от фразы «Вам нужно пригласить двух человек». Отчаявшись и потеряв фразу, люди готовы терять деньги в хайпах, лишь бы не приглашать. Друзья, в этом видеоролике мы дали вам лишь общее представление нашей идеи и стратегии выхода на материальное благополучие. Если вы готовы узнать подробности и принять участие, звоните смело человеку, чьи контактные данные под этим роликом. Это наш человек. Добро пожаловать в команду. Ждем всех, кто решил изменить свою жизнь и открыть серьезным доходом. Благодарим за просмотр. Лайки приветствуются. Всего доброго.